Всем привет, с вами Валерий Кас. Как и обещал, вот вам видео с ивента на сервере спецназ против террористов. Собственно, желаю вам приятного просмотра. Поехали. Опа, это че такое? О, ивент, карта. Так, а Да -а. вы дебилы, ч ⁇ по-своему, ждите, да? Ой, хуй. Как ФБР спасидает. Ну, нафиг я отойду отсюда. Где-то... Вот на мосту. Ладно. Есть первый фраг. <свят> Ч ⁇ Меня админ убил, в смысле? Да админ. Ч ⁇ админ творит? Ну ни что ли? Админ. <свят> Хватит. даже бисим админ помогает почему ой господи что происходит сейчас просто ну вот тут нафиг а это закрываю баня <смех> нафиг я отойду подальше отсюда. Просто посмотрите, что за жопу происходит. Капец. Световой шоу какой-то. Ну нафиг, Вот здесь вдалеке постою, постреляю так по ним. Кири, посиди, че если там вот просто туда дальше на перекрестке дом стать? Да, тебя просто со всех сторон обстреливают, нафиг просто. Я не знаю, в кого я стреляю, просто вперед стреляю, потому что я не вижу никого. Не по кому-то попадает он. Охерить Что происходит? Да, у меня просто нет слов Ой, еще одного Если нас еще нубами назвали Опа Все, меня попал а, я, я сам себя? хочу показал, что я сам себя взорвал О! Гранатки Ч? кого-то еще РПГ, что ли, есть? Я хочу на крышу встать Ну почему-то... Во! Все, получилось А просто номер кидает. Гнашу граната не отскочила? А, она походу уже отскочила нет! я же сказал, блин. Это отскочило еще раз. Только от дерева уже. Закидывай его нафиг гранату. Где он там? где там за домами ходят. А, там админы танцуют на перекрестке, а сейчас заживись? И тут меня крашнуло, но я снова пришел в игру, и вот что было дальше. Так, все, я вернулся обратно. А что, все, закончился что ли, ивент? А, не. Главное, за террориста зашел, потому что за спецназ места не было просто. О, Там бензопилы. Все, давайте. Я сейчас здесь не Ах происходит просто посмотрите на это техасская резня нервно курит второй кому-то попал на крест да меня рассвинул Давай стой, подожди. А, все равно умерл, ладно. Ну, удачи, я так порезал то. А, почему-то... Да, все. А, опа. Да, <смешное> нормально, все места было. Так. Нет, мне в гараж не надо. Ну, я примерно понимаю, как он туда забрался. На посюда. Тут не получается. Не могу. О! Ага, я понял, как ты забрался сюда. Да я не буду. Спокойно, я не буду тебе идти. Стой спокойно там. Я вон сюда тоже запрыгну и буду стоять просто. не прыгнуть, ладно. Все, все, это будет моя хатка. Все, мой домик. А нет, все, хорошо. Лучше сбоку подойти, я думаю. Ну-ка, допрыгну, нет? Не допрыгну, ладно. Так, вон там а, -а. а, просто половина пуль мимо летит Просто все мимо, почти Надо платье по еще одного расстрелять стрелять Блин, ко мне идут, ко мне идут, ко мне идут. Давай, бегай, бегай, давай, сразу ночи тебя. Нет, я зачем. Да, ес. Эй, вачит, бади! О, лучше на мост пойти. Там удобная позиция как раз. на присядку не получился. я почему-то не, не попадаю зуба на мини-ганах хорошо мы в поэтому можем даже поддаться немного Стоит, что где же там под носом чувак стоит О, э, чего нифига себе гаржи не само а тут ломается а э, бутылка чего ага. перерыв да нам всем дали попить а в смысле? А, ну ладно. Да. Похоже меня услышали, им дали фуры немного. Или... А, вот всм. Я немного не могу попасть, потому что я немного выпил. <смех> О, смотри, почему бы я не попадаю? <смех> как долго ты игра еще будешь итаться? Вообще вот пули не долетают просто, почему? Нифига себе мы так синхронно зарядились. с ним. И все, ну все, да, конец. Да. И на этом ивент закончился. И как думаете, кто победил? Чего? Вот это поворот. Смысл они победили? Как они могли победить, если они меньше очков набрали, Чё за фигня? На этом все. Всем спасибо за просмотр. И большое спасибо тем, кто проявляет активность под моими видео, а именно ставить лайк, если понравилось видео, подписывается на канал и пишет свое мнение в комментариях. Большое вам спасибо. Ребят, так может то же самое сделать и вы? Я буду вам очень сильно благодарен. Ну а с вами был Валерий Каз, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока.